спасибо еще раз всем, что пришли. А, начну с того, что ну, сегодня у нас необычный день, да, только при новомогии, чем бахнут апельсины, мандаринами, не было по дороге, но появилось что-то новое, что-то другое, и у меня появилась такая идея. Я сейчас вам выдам эту коробочку, каждый с закрытыми глазами лучше а достанет то, что достанет, то, что получит. Или попробуйте оценить на... Запомните тот вкус. Вы, ну, как бы... Сейчас я попробую там, вы кушаете первую часть, да? там первую дрожешечку. А потом а, можете передавать дальше, но просто запомните тот вкус, который у вас был именно в первом вашем выборе. Прошу? Вот Пока передаете, а я буду еще и рассказывать немножечко про наш проект. Да? Вы просто начинаете есть. Я кажется, это как а, ну, я расскажу немножечко прям пять слов, несколько слов про наш проект. Да? Он уже он развивается уже на протяжении 5 лет, и за это время мы вдохновили уже 15 тысяч человек, слушателей, которые пришли к нам. А проект развился и разросся уже на три города. И а, мы больше 350 спикеров уже пригласили к себе. Из чего, из чего состоит? Да, так, какие, у нас есть четыре основных направления, которые мы развиваем. Это диалоги со страхами и паблик-долки. Да, когда а, в этом формате мы приглашаем как раз интересных спикеров, которые добились своей жизни как раз таки того баланса, той ресурсности и делятся опытом, как это происходит в жизни и помогают нам сделать такие а, же шаги. На, мы пригла... Ой, здесь на диалогах с проектами мы приглашаем еще и различных психологов, коучей, практиков, которые тоже в рамках своих лекций рассказывают нам и помогают понять страхи, проблемы и, собственно говоря, те стопоры, стоперы, да, которые нам не позволяют развиваться и двигаться дальше. Есть также направления, которые это видеозаписи, да, то есть помните, что каждую лекцию, которую мы проводим, каждый, каждый, каждый проект, мы записываем на видео, и вы можете в любом случае, всегда обратившись к нам, приобрести это видео, тоже, каждую каждую каждую каждую каждую каждую каждую каждую каждую Ваша практика. То есть, если вы чувствуете в себе силы, и вам интересен проект, и вам интересно прокачать какие-то ваши способности, э, скиллы, да, там, оценить свои возможности и проявить себя, вы можете это сделать у нас на практиках, на наших э, э, волонтерских началах. Да? Э, нам сейчас нужны IT-специалисты, нам сейчас нужны фотографы, нам нужны модераторы, и, в принципе, каждый из вас может э, проявить себя в том или ином направлении иногда бывает так, что к нам приходит один человек с одной какой-то каким-то интересом, да, там, там, допустим, хочу развиваться в фотографии, у него это хорошо получается, он пришел, пофотографировал, а на следующий раз он понял, что ну, я могу же и модерировать, могу еще вести его в модерацию, и это тоже круто, когда вы приходите, начинаете смотреть, как, чем мы занимаемся и выбирать еще какие-то свои направления и развиваться в них, это тоже очень супер. Следующее, четвертое направление, которое у нас есть, это наш курс погружения. Это уникальный курс, который был разработан нашими суперспециалистами, профессионалами, в том числе и спикерами, и участниками нашими волонтерами. Курс четырехмесячный, и трех. на протяжении этих четырех месяцев, простите, трехмесячных, да? Угу. Мы его сократили, <с Cup> скажем так. Вот. А, на проти... а, в курсе участвуют психологи, тренеры, коучи, волонтеры, да, которые, И он разработан таким образом, что у вас есть возможность провести консультацию с психологом периодичную, да? есть возможность общаться внутри группы и делиться своими инсайтами, опытом в диалоге и в чатах. И курс дает возможность, уникальную возможность, как раз таки вам на протяжении вот этого времени, трех месяцев, осознать, то, что вы хотите, к чему вы стремитесь, найти свою какую-то уникальность, свою способность, которая а, может привести к тому, что вы м, откроете какое-то свое там, интересное тело, свое направление и будете счастливы а, и в балансе между работой, личной жизнью и, ну, как бы, и теми радостями, которые бывают вообще нас, везде у нас в просторе. Вот, Собственно говоря, это что касается нас а, и нашего курса. О, я забыла сказать самое главное, что вам нужно включить телефоны на время лекции, Вот просто чтобы было такое особенное погружение и нам всем было комфортно общаться. Сегодня лекцию будет рассказывать, читать, наша прекрасная Катя. Собственно говоря, Катя и есть основатель нашего проекта люди вне профессии». У Кати есть уникальная способность, как я уже говорила, окружать sí. себя интересными людьми. И, наверное, ну, на мой взгляд, секрет успеха Кати – это то, что она как раз-таки делает, все, что она делает, и все, что у нее, почему у нее все это получается, потому что она делает это с глубокой любовью и с глубокой самоотдачей. Это один, ну, как бы один, один из критериев, один из самых важных моментов, которые как раз таки разрешают нам делать и позволяют нам быть счастливыми и на работе, и, и в проекте своем. Вот. Так что Катя сейчас выставит, но про, про конфетки, да? Прям маленькое отступление, но еще на три минуты. Кто почувствовал, что у кого было горько, у кого было сладко? Горько, очень. Очень горько, <связь> Рыль Хорошо. Так, у кого было сладко? Слазко, Нет, было сладко. Сладко, отлично. У меня было я все. 3. Все, все вкусно. <связь> там один, два, <связь> по-моему. <связь> Хотя особенное <но> чувство. <связь> Может быть, там три. Так вот, друзья, я хотела бы пожелать вам Нового года. Сегодня у нас такой, наверное, момент, когда можно загадывать желания, они точно исполняются. Я хочу пожелать вам, что, чтобы вот то, что вы достали, да, там, у кого-то, кто достал горько, чтобы жизнь ваша была пряная, Яркая, <свят> а, где-то с перчинкой, где-то со стринкой, но слишком. С да. да. а, кто достал сладкое, чтобы у вас была сладость, это такая сладкая, приятная нотка каждый раз, да, в, в вашем 2000, 2020 году. <свят> ну а если кто-то недоволен тем, что он достал, да, вот Саша там курилась, <свят> я хочу напомнить <свят> вам, что <свят> важный момент. Что все в ваших руках, и если вам не досталась та конфетка, которая вам хочет, которую вы хотели, или недостаточно вкуса в этой коробке, вы всегда можете притянуть руку и сделать сами свой выбор. Все в ваших руках, и никогда не, не думайте о том, что кто-то за вас позаботится, если только не сами. Все у нас, все мы можем. Ура! Для всех, кому досталась Борька, я обожаю эти орешки у вас очень Всем привет. Спасибо, что пришли. Правда, 30 число. У кого, вот честно, настроение, как будто на Новый год регулярный какой-то период, да? Нет, У меня тоже. Наверное. Мы тут с друзьями анализировали и подумали о том, что обычно перед Новым годом, вот мне еще позвали, что в 2007 году была такая же. Вот, ровный такой европейский Новый год, вот а что, видимо, русские люди как бы привыкли кататься на качельках, и когда перед Новым годом так, прохладно, да, сильно прохладно, там горы снега и так далее, то вот это ощущение всеобщего, да, давайте возьмем и сделаем из этого праздника, но как-то выше что-ли вот это вот ощущение, потому что у меня, например, тоже было прям ощущение, что... Пахнет мандаринами в воздухе? Нет. Но хочу наша сегодня про благодарность. Сейчас мы с вами вместе напишем структуру, по которой я буду говорить мне это нужно, потому что когда ты говорила, что у Кати есть, я подумала, что ты сейчас скажешь структурированность, ансамбльная структуры, да. Вот. Поэтому мне нужна будет ваша помощь по поводу благодарности. Я четко знаю, что Новогодняя пора, вообще зимняя пора, понимаете, да, что мы живем в неком ну, циклированном мире, то есть у нас есть циклы всего, жизнь, смерть и так далее, да, цивилизации все заканчиваются, вот. и год тоже определенный цикл. И зимой меня всегда бомбило, то есть вот у меня, ну понятно, там всякая нехватка витаминов, это такой биологический уровень, но на энергетическом уровне. Понятно, что это период очищения, да, и не всегда какие-то вещи из нашей жизни уходят, когда мы к этому готовы, когда у нас есть ресурсы искать им замену, подхватывать. Да. Вот я себя чувствовала таким волком с яйцами, кто вот в советском периоде жил. Была такая игрушка, там волк вечно бегал, у него конца не было, все эти яйца отовсюду падали, он их ловил. Но у меня зимой у меня обычно такая история. Этой зимой у меня этого нет. и я уже анализирую да, свое отношение к ситуациям, и я э, прошу пространство, я так это называю, да, я просто ну, делаю себе установку э, и прошу пространство помогать мне в этом, вот, чтобы там, не знаю, тот опыт, который я получила в прошлом году, в этом году был мягче. И вот в этом году однозначно этот опыт мягче, потому что, несмотря на то, что на фоне э, там, рабочим, семейным, да, все равно происходят какие-то события, где требуется ресурс на решение. Они происходят, они никуда не делись. Но внутри есть такое ощущение, довольно гармоничное. Вот у кого в этом году-то? Есть такие люди. Вот. Да? То есть внешний мир, он не поменялся. В нем также есть, не знаю, цунами, солнечные классные дни, да? Но вот внутри есть такое ощущение, что... Даже при сложных ситуациях ты способен оставаться в некой такой спокойной радости. То вот э, рост, честно скажу. Да, так окей, с умами да? Ну, ну вот. вот так вот. Да, да кстати, провозьму зонтик. Да. Я еще одну мудрость в этом году вынесла. Видимо, поэтому не пришла холодная зима, потому что я поняла, что а, зимой, особенно вот там, тоже питание очень сказывается, я не ем горячую еду, практически. Она же нас изнутри греет да, и тратится меньше энергии на переработку пищи. Вот. И зимой меня очень сильно в такую минору водила как раз из-за нехватки энергии. И этой зимой я решила утеплиться, хорошо утеплиться. Я купила себе много зимнего, прям супер там вещи, теплые и так далее. И я поняла, насколько это канадец просто по погоде хорошо одеться. Я иногда хожу, сейчас понимаю, мне жарко, но я знаю, что я одета на несколько сезонов вперед. Это тоже про проявление любви к себе наполнение своего ресурса. Да? Иногда мы не даем отчет, вот я, что мне, мне 33 года, простите, что мне мешало послушать бабушку, которая мне в детстве говорила, одевайся теплее, я правда всегда как будто бы сильно мерзла зимой. А оказалось, что просто нужна действительно, ну, для меня нужна, значит, супер теплая одежда, и вот я ее обрела, и я по-другому себя чувствую. У меня больше ресурс на решение других задач. А раньше он ходил просто на согрев тело. А это один и тот же ресурс. Понимаете? То есть когда мы, допустим, не знаю, на работе не можем решить, чувствуем, что мы не хотим выйти на работу, потому что у нас нет сил встать с кровати, возможно, мы просто перестудились вчера. Все. Для, меня, для меня это тоже было озарение. И, слушайте, я вот, правда, у меня такой ресурс нормальный этой зимы, что я боюсь заглавить. Окей, ладно. Давайте так. Зачем вы пришли? У нас заявлена тема, да, и каждый идет, соответственно, со своим запросом. Она вам чем-то откликнулась, значит, эта тема может быть решением вашей какой-то ситуации. Давайте я сейчас прям выпишу по пунктам, и мы все их обсудим, чтобы каждый ушел со своей ответил. Тем благодарности в принципе очень для любого осознанного маломальски человека понимает на каком-то глубоком уровне, что когда он благодарит в принципе вселенную и Богу мира как бы за то, что он имеет, он в принципе, ну если он счастлив от того, что как бы, у него уже есть, то есть он благодарит, uh -huh. да. то есть даже может быть ну не все сбывает, о чем там хочется сказать, где сейчас, но ты же здоров, у тебя есть дом, у тебя есть там еда и так далее. Вот каждый раз даже, когда заслову, вот, садимся, как бы вот, вспоминается автоматически. Когда, особенно, когда вкусные очень еда. Прям. Спасибо, спасибо, что у меня вот еда сейчас есть на столе. Это реально, ну, это реально круто, ощущение такое. Потому что ты можешь благодарить за эту такую вкусную еду, которая сейчас такой кайф. Благодаря тебе. Это верно. да. То есть ты пришел просто послушать? М <связь> да, я пришел именно тебя послушать, потому что ты еще давно явилась моим мотиватором, вдохновителем на то, что я чем, чем я сейчас занимаюсь. <связь> Спасибо тебе, Жор. Ну, прям... Ой, в уши у меня просто бьетик. <связь> <связь> <связь> Спасибо большое. Спасибо. Я уже сейчас аккумулировала запрос, мне интересно послушать и твоими практики может быть, тоже кто-то из гостей хочет uh -huh. поделиться реальными какими-то практическими ежедневными, рутинными делами, которыми он занимается, чтобы держать себя в том тонусе. Там, например, утренние страницы, йога, не знаю, зарядка, там, обливание холодной водой, а может быть, что-то из не особо очевидного и настолько популярного. Вот. Uh -huh. Чем ты себя восполняешь такими ежедневными обычными ежедневными ритуалами? И, ну, может быть, тоже это в какую-то дискуссию зародится, да, что каждый тоже будет чем-то вами делиться, таким образом для себя что-то новое возьмем. Это очень важный вопрос, потому что энергия благодарности – это ну, высокий уровень энергии. Я, я не знаю, есть прям это научное исследование, да, сколько, какой уровень энергии имеет, какая эмоция. Кто не знает, кто автор? Урона Хаварди. А, вот, точно, вот у него есть прямо градация, да, там гнев, злость, апатия э, и так далее, да, страх, очень низкая энергия. То есть это прям человек находится в состоянии, ну, глубоких депрессивных состояний. Его энергия маленькая, он на этой энергии не может что-то созидательное в этот мир нести. Поэтому ответственный человек, он всегда умеет любить себя. Ну, во-первых, мы... Все для никого не секрет, да? мы, мы не можем проявить какую-то эмоцию по отношению к другому человеку человеку, не обладая внутренним знанием, что эта эмоция за собой несет. То есть, если мы себя никогда не любили, мы не можем говорить о том, что мы э, любим кого-то еще. Это очевидно. Но для того, чтобы испытывать благодарность, благодарность одна в топ-3 э, по уровню, по качественному высокому уровню, энергии вот в топ три этого списка Там любовь радость по-моему как раз вот благодарность что-то еще классный вопрос Давайте вас. можно вас мне интересно. мне интересно про страхи про страхи а что именно Да, страх нового, давай еще. Страх нового? Ну да. Как избавиться. Или когда, например, вы меня, меня спрашиваете. А, а вы надо ответить. А, вам как бы неловко, да, в этой ситуации, как бы в центре внимания оказаться. Ага, ну давайте разберем Это интересная тема, тут все на самом деле очень взаимосвязано. Страх нового. Он очень связан с энергией. Страх это тоже. Это это эмоция, которая возникает, ну вот, допустим, если, это как представьте себе градусник, да, и когда у вас, допустим, плюс 2,5 на градуснике, да, улично, растут цветы, да, распускаются там деревья, плоды дают, да, то есть это один уровень эмоций природы. Когда у вас на этом градуснике там минус 10, да, ну, нескоро, минус выходит, спешат, машины в пробках стоят, то есть, Другой э, уровень эмоций. То есть это все очень взаимосвязано. Спасибо вам за вопрос. Я вам скажу, как можно и манивилировать. Степенно. Да, у кого еще? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Я вспомнила. А? Я вспомнила. Вы уже были у Нет, ну не я... я первый раз. Спасибо. Хорошо. А зачем пришли? Ну, увидел интересное мероприятие, решил попробовать. Вам да. тема интересна? Да, да. Какая? Ну избавление от страхов каких-то. Тоже про, про страхи. Ты да, еще перешел на него. А расскажи на первом месте. Ну я такой зашел сразу. Задайте конкретную вопрос. Ну то есть задайте мне направление. У нас тема сегодня больше про благодарность. Вот мы поднимем вопрос страхов, потому что молодого человека он волнует. Скажите вот конкретно, да, что. Какой страх у вас, или вот с чем сталкиваетесь? Ну, вообще, ну, много различных страхов там, экзистенциальных, ну то по поводу действительности, там, смерти, сейчас. А смерть. Да, да, смерть, там, болезнь, mm -hmm. еще какая-то муть, которая появляется в Ага. Ну, еще много чего так мути? Нет, имеется в виду, да, да каких-то вот, э, депрессивных состояний периодически, как -то Ну, Ну, ли готова содержать страха, ну все, вот правда, а, ну, вот это... Просто э, Бывают кризисы разных возрастов, mm -hmm. кризис 30 лет, кризис 40 лет. Ну что то про это может быть? Ну это если к этому вопросу. У меня 22 года, я не знаю, что про расти сегодня живут. Раньше садишь, раньше уйдешь. Это про благодарность. Знаете, у некоторых гораздо раньше начинается. А у вас только 22. Не, у меня еще пораньше все эти мысли появились. У вас период такой, вы узнаете, знаешь. У вас какие причины сегодняшнего? Я очень действительно по страхи. По благодарность здесь тоже причины ага. далее есть. Благодарность точка. То есть это же тема. Но по благодарность ничего не даже узнать. Я не очень резонирую на тему энергии, максимум начинает прийти в свой ресурсный состояние. Вот эти три слова, мне понятны. Хорошо, Энергии ресурсы. Энергия, ресурсы — это одно и то же, просто да. немножко по-другому сказано. Поэтому да. просто воспринимайте мою речь как некие метафоры. Mm -hmm. Хорошо? Я э, на своем уровне слов, да, речь — это тоже уровень сознания. Понимаем, да? Есть люди, которые постоянно... Там, даже они, когда что-то хорошее говорят, они говорят не «это хорошо», а они говорят «это неплохо». То есть это разный уровень сознания. И у этих людей будет много плохого в жизни. А у того, кто просто напрямую говорит, это хорошо. Да? У них будет все хорошо в жизни. И вот это тоже про, про градусник. градусник. Вот. Тоже про уровень эмоций. А... Запрос. Вот. Ну, про да. ресурс. Вот Саша задал. Я, я говорю, послушать по твою энергию, но не смогу ничего сказать. А про страхи, если как тема ее понять, то... Э, кто меня блокирует? Кто мне сказал, что это страшно? То есть угу. источник страха. Вот Откуда он взялся? <смех> <смех> <смех> <смех> Окей, источник страха. Хорошо, еще есть какие-то вот, прям запросы? Правильно окружение. Расчитывайте пошире. А, дело в том, что а, ну, есть какие-то мысли, жизнеутверждающие, угу. которые, ну вот, я абсолютно. Но иногда вот этот внутренний функциональный ресурс истощается. Когда вокруг нет правильного окружения люди, которые живут теми же ценностями, что и я, mm -hmm. то вот как-то сложновато, получается, нет как-то взаимнополнения. Mm -hmm. Понял. Пришел. Кать, да, я как-то неслышно отмалчиваюсь. Вот. Здесь почему? Это же вторая лекция, который записал мне муж, но дело не в этом, да, дело в том, что да, да. И вы идете. Нет, я, я, я иду, потому что это для меня, а я человек с очень сильной интуицией. Вот. И я, конечно, очень внимательно изучаю все, все, что есть вокруг, потому что я знаю, что где-то оно зеркально, и я это беру. Ваш проект Ю моментом, который мне очень интересен, потому что я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 Пожалуйста, поднимайте да. просто руку, чтобы мы давали слово. Okay. Да, за этот за важность и по благодарности Кате я вот хотела. Дело... Можно Катя, Катерина, Екатерина? Екатерина? А -а -а. Можно, да, это мое имя во всех. Да, хорошо. А -а, да, ну, вот я по поводу благодарности понимаю всю важность и. Абсолютно вот все мне отзывается о том, что это действительно очень сильная энергетическая сильное эмоция, чувство. Вот, когда где взять ту самую энергию для того, чтобы испытать эту благодарность, надо отдать вышкрепсти по кусочкам из своего там, прошлого года. Я как-то вот все итоги года. Сейчас у меня 4 дня ежедневно какие-то мега-сессии. Вот. Вчера даже руны были, в общем, понесло меня по все Да, дизайн человека и все. В меня вот так все это отзывается, все складывается, складывается в какой-то бешеный ребус. Вот. И я тут видела благодарность. Я понимаю, так, мне надо, мне в конце года надо очень мощно просто прокачаться с точки зрения вот прям по кускам собрать все эти вот э, моменты, которые было не так много, к сожалению, но на найти их, чтобы вот отблагодарить этот год и его как-то с ним еще пять предыдущих, что вообще было классно всю жизнь. Ну, как бы да, потому что вот ощущение, что прям новый десятилетие. Посыл благородный. Начинаем разбирать. Смотрите, благодарность это действительно энергия очень высокая. Ее на низком ресурсе испытывать нельзя, потому что низкий ресурс Благодарность, ну дословно, да, благодарю. То есть я даю, я дарю какое-то благо. Да? То есть мы это привыкли э, рассматривать эквивалентом к слову спасибо, верно? Благодарность. Я благодарю тебя. Да? И спасибо тебе. Мы же привыкли это рассматривать эквивалентом. вот. Спасибо, насколько я знаю, ну спасибо спаси Бог. То есть это вот какая-то то есть это какая -то другая история. Да? Спаси меня, дай мне. Да? Когда я говорю «благодарю», это я отдаю. Есть люди, у которых вы проследите за своей речью, вот какое слово из этого вы используете. Я чаще, ну процентов 70, говорю «благодарю» в ситуациях, когда я понимаю, что меня не поймут, потому что такие ситуации тоже бывают у вас, наверняка тоже, что -то, если вы скажете кому-то «благодарю», да, есть уровень людей, которые скажут «ты барин? Ну что-то такое». да, Потому что это действительно такой дворянский уровень. И вот эти э, как бы вот эта социальная лестница, она тоже на самом деле э, в хорошем ключе да, зависит от уровня энергетики. Королем никогда не, э, не станет в, или станет, но ненадолго, или имеет очень большие примеры, проблемы, если стал нечестным путем, да, человек с низкой энергетикой не станет, потому что э, понятно, да, вот королевская кровь голубая. Почему голубая? Потому что а, вот, здесь находится голубая бирюзовая чакра. Вот. А голубая кровь – это человек, который а, понимает все слои общества, да, и его задача – служить этому обществу так, чтобы все эти слои а, свои потребности закрывали. Это понятно? Да? В чем роль как бы, государства? Хорошая, правильная роль государства в чем? Да, что мы с вами, люди, которые работают на благо, в том числе этой системы, да, а через налог мы благодарим свое государство за то, что у нас есть горячая вода, там, я не знаю, квартиры, дороги, да, если все это убрать, на низком ресурсе мы обычно обвиняем государство. В воровстве, там, ну, в чем угодно, да. Я эту историю проработала, просто задав себе очень простой вопрос. Кать, если тебя сейчас, да, посадить вот, на стул в белом кабинете, ты сможешь создать вот такую систему? Хотя бы такую, не надо лучше. Создать для начала хотя бы такую. Я не смогу. Честно, не смогу. Привет, Кристина. Вот э, мы сейчас работаем над созданием компании, да, и я понимаю, что это мудрость, ресурс, ошибки, переживания, радости, да? И со временем действительно вот, этот, вот эти качели, да, с, с, они с то есть ты понимаешь, что да, все еще в мире там происходят пожары, равно в твоей там компании, да, здесь кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то там скинул задачу, кто-то взял на себя больше, это все радостные, негативные моменты, и ты начинаешь их просто воспринимать как жизнь, да, это не значит, что из этой жизни надо резко выходить из-за того, что кто-то там письмо какое-то вовремя написал, да, а раньше это рождало во мне очень серьезные переживания, что был очень низкий ресурс, И сейчас просто понимаешь, что... Ну, как бы, как бы я ни старалась, зима все равно придет в этом мире, да, лето все равно вернется в этом мире. То есть оно не очень от меня зависит, но я могу адекватно реагировать и делать все, что зависит от меня. А, поэтому а, крайне важно вот здесь, не все сбывается, а, классно, ты говорил, я прям записала эту тему. А, крайне важно, да, действительно, это все про ресурс. Ресурс вам было понятно слово, да? Это все про ресурсы это все про наши внутренние силы, которые в если схлопнуть их в один продукт, они. То есть это корзина, куда мы кладем там, эмоции стабильные, да, а, дух внутренний, да, то есть если вот что-то происходит, сильно вылетающее из категории нормы, как мы на это реагируем? Мы сваливаемся в жертвенность, да, и мы такие бедные несчастные нас побил мир ногами, или мы понимаем, что это просто, ну, как бы, часть системы. Вот вы когда-нибудь пользовались продуктом какой-нибудь большой компании, и вдруг происходит какой-то баг. Ну, такое возможно, в нет ничего. Это нормально. Это нормально. И даже в больших компаниях, да, могут украсть какие-то бигдейты. Могут украсть... И у нас там потом, да, ну, и все дружно будем с этим разбираться. Да, мы будем сильно злиться на эти компании. Но в этот момент я думаю, а почему именно я клиент этой компании? Ведь э, мои данные украли Где я? Что, что я где не заметила за собой такого, да, что это по цепочке привело меня к такому отражению мира. Я знаю кучу людей. Есть шикарный фильм, я вам всем советую. Это про то, что... А, даже массовая судьба, вот есть массовая такая судьба, цунами, допустим, да, вот на пляже миллионы человек. И приходит цунами. Посмотрите фильм невозможное. Это реальные события, где семья, знаете, да? Где семья, муж, жена и трое мальчишек, по-моему, у них. Да. Трое, там что-то. Трое детей. Да, все мальчики точно у них. Их... Просто они были на первой линии, они жили в лакшери отеле, на первой линии, их этим цунами размыло, вс... Таиланд это был, по-моему, или что, это Индия, ну что-то такое, размыло, короче, на тысячи километров, всех поцарапало, покорежило, столько смертей там было, и они все выжили, все в одной семье, пять человек выжило вот просто на первой линии, которая столкнулась с цунами, и это реальные события, да. Есть еще фильм прекрасный, этот самый «Чудо на Гудзуне. Там 155 человек после катастрофы, которая никогда не случалась до этого в мире, выжили эти люди. И это про то, что то, что нас не должно затронуть, да, нас не затронет. Но это про веру, да? и это про страх смерти. Действительно, страхом смерти не обладают те люди, которые не живут одноразовую жизнь. Одноразовая жизнь – это когда мы слишком привязаны к этому материальному миру и считаем, что вот только то, что можно съесть, потрогать, пнуть ногой, купить за деньги – это реально. Да? А, мы не берем в этом случае а, в, в, внутрь своего понимания, не пускаем второй аспект. У системы есть баланс – духовный и материальный. Дух – это некая энергия, которая наполняет. Да? Вот вы наверняка… А, вам наверняка когда-нибудь предлагали еду, которую вы есть не захотели. Но съели. Ну не что не скрежетите. Вот. Так вот я вам скажу, что ну особенно у женщины это хорошо развито, right? женщина может духом, ну то есть она более духовное существо, она энергией наполняет пространство. Зачем мужчина держит? Зачем? много зарабатывающий мужчина держит дома женщину, которая ни копейки в дом не приносит. Энергии ну, существует. Конечно, женщина это энергетическое существо. И если э, мужчина что-то там, э, а женщина, она иногда не может объяснить, что не так сделал мужчина. Вы простите нас за это. Мы не за это отвечаем, не за логику отвечаем. Но мы это чувствуем всегда. Если, если муж что-то не так сделал. Мы это прям считываем ведь? Конечно. Считываем. Все. А, но если вы в открытую сделали, соответственно, приходите домой и чувствуете, что в этот дом страшно зайти, честно. Не потому, что она там будет кричать. Моя любимая история. Не помню, где прочитала, было очень смешно. А, типа, женщина не должна повышать голос. муж должен бояться взгляд. Монечки, я вас не честно. Но с нами правда так работает. У нас внутри есть и созидательная, и разрушительная сила. Просто надо уметь управлять первой. Вот. А, вторая нужна для очищения пространства. Мы об этом поговорим. А, потому что вот, а, вот не все сбывается или сбывается не так. Это тоже очень важный момент. Иногда ты хочешь да, чего-то, получаешь, и а ты думаешь, что ужас. Да? Бывает такое. Вот. И, в общем, про еду. Да, про что я говорила, я говорила про, я говорила про суть, вот эту э, материя и дух, да, это две части одного целого, и не я, да, вот эти вещи, баланс, э, мир построен на балансах, а, когда мы думаем, что мир только материален, мы слишком боимся, потому что, ну, первое, что мы потеряем, это что при смерти, ну, все ну, наше счастливо. тело мы потеряем, правда, Наше тело, то, что мы нажили здесь, квартиры, машины и так далее. А если воспринимать это как да, это вот единственное, что у меня действительно есть, это большая трагедия. Это действительно страшно. У мужчин страх смерти разве сильнее. Я провела страх, ну как что человек быстро не потеряет ни тело, но тем более никаких материальных главное, тело, понятно, но ты просто думаешь о том, что ты перестаешь существовать. То есть так ты существуешь, а так вроде как что они тогда как ты думаешь. Uh -huh. Ну как бы я подозреваю, что это не совсем так. <связано> <связано> ну вот существует... не на очень высоком уровне. Существует. Это же что-то понятное и материальное, правда? <связано> вот. И э, здесь большой страх неизвестности. Это действительно так. Да? Потому что, ну, я думаю, что, наверное, есть люди, которые ведь есть, допустим, как Регр... регрессология, по-моему, есть. Это прям, ну, она... Нельзя ее назвать официальной наукой, но это наука, когда люди исследуют там, предыдущие воплощения, допустим, да. Многие религии мира об этом говорят. Но это же не просто как бы вот так случилось, да. Люди где-то собрали этот опыт. Либо они так коллективно его придумали, классно, что в него тоже можно не поверить и не бояться смерти. Ну, не, не, не важно, что. Вот. Но, в общем, духовная часть, она существует. Однозначно. Потому а, что... что -то нет в нее веры, допустим, я все-таки в своих размышлениях пришел мысли, что все-таки ну, э, наше сознание, ну, не знаю, продукт мозга просто, и все, что там происходит, ну, происходит просто. Та же психическая энергия, это просто в маку Мозг отгенерирует, и когда он умрет, и все умрет. И, и самое плохое, то, что это всегда будет сопровождаться каким то таким mm -hmm. тяжелыми переживаниями. Ну, типа, как бы, нельзя умереть с удовольствием. Ну, это в любом, если вот от старости, mm -hmm. то, в любом сопровождается какими-то расстройствами, ну, я имею в виду. Смотрите, у вас, у вас очень мужское мышление, потому что у мужчины центр как бы, его жизнедеятельности, ну, грубо говоря, да, это в голове. Мужчины действительно, они, это компьютер, у вас это действительно компьютер, и вы оцифровываете все, что вы видите, потому что для вас так проще принимать информацию. Например, очень недуховному мужчине сложно сказать, «Пойдем туда, я знаю, почему нам нужно туда» он будет очень сильно сопротивляться, потому что нет фактов, подтверждающих эту истину. Это сложно. Вот. А у женщины другая история. Она идет сердцем. Научно доказано, да не научно, просто медицина показывает, что когда мозг отключается у человека, тело продолжает жить. Но когда перестает работать сердце, человек умирает. То есть, э, ну как бы, это, то, то есть если вот этой логике следовать, то мозг не первичен. Да? есть что-то еще, что э, является нижней частью айсберга. А голова, да, то, как мы размышляем. Кстати, женщины в этом мире они тоже активнее пользуются этой частью, чем вот это. Я вас убеждаю. Вот, а, как бы айсберг не зря рисуется так, и он не зря так э, ну, понятен, да? То есть, не, ну, тоже не что -то даже какое-то существо, он тоже страшное. Ну, еще ну, вот если все равно же, человек так или иначе столкнется с каким-то своим процессом умирания, то есть и пройдет через него, и даже если есть какой то посмертие, она не обязательно же может быть хорошей. Что вообще при этом? Вообще непонятно. Том, может быть, мы не знаем с вами. Это вопрос религии больше. Я изучаю разные религии, мне это действительно интересно. Да, да. А, интересно на уровне того, как управлять своим ресурсом. Потому что, когда человек в невероятно опасной ситуации может оставаться спокойным, это невероятная сила, внутренняя, она не внешняя. Ну да, но она создается же какими-то отделами мозга, допустим, все это системы. Ну, Наверное, я не знаю, биомеханические как бы, процессы внутри. А мозг точно обрабатывает нашу информацию, которую мы получаем из, изнутри и снаружи. Это однозначно так, это вычислительная машина, которая а, работает скорее больше с социальной средой. То есть объясню, а, вот почему, допустим, если мы возвращаемся более к религиозному такому формату, да, то женщина является внутренней частью, да, а мужчина – внешне. То есть мужчина отвечает за социальные связи. Почему? Потому что действительно разумным путем можно вычислить, ага, я иду на переговоры с этим человеком, допустим, мне невыгодна вот такая история, ему невыгодна такая. Значит, я могу ему предложить вот здесь побольше, для меня это малозначимо, а вот здесь взять, где мне много значимо побольше, побольше себе. И таким образом найти баланс, компромет, ну понимаете, да, это дипломатия называется. Женщина спокойно может прийти на эти переговоры, войти вот так и сказать, это не я работать не буду. Это однозначно так, поэтому ее а, и не как бы... И еще она там расстраивается. А если она начнет пользоваться дипломатией, она очень сильно начнет растрачивать свою энергию. А эта энергия нужна для того, чтобы питать семью. Женщина это почва, да? мужчина это то семечко, которая в этой почве оно прорастает, да? потом солнцем подступает и так далее. Это действительно так. И возвращаясь к еде, если вот у вас девушка или мама, допустим, да? вот прям почувствуйте, вы едите одни и те же блины. Но в один момент они у вас вот поперек горла встают. Это значит, что вы, возможно, что-то сделали, что ее не устроило. И она приготовила эти блины а, как некую формальность да, материальную, продукт. Но она не вложила туда вот это вот, то, что женщина реально вкладывает. И а, то, что мы едим, становится нами. Если мы постоянно едим плохую какую-то еду, да, мы снижаем свой ресурс, мы падаем в своем ресурсе. А по поводу еды, вот давайте по поводу того, как набирать энергетику, да, я поняла, что до благодарности надо добраться. Благодарность это высокая вибрация, поэтому на низкой энергии туда мы не придем. На низкой энергии как работает человек? У меня недостаток, если у меня нет, не знаю, одежды, да, и я не могу ее купить, что я буду делать? Ну, помните, как заработать деньги? Что еще, какие еще варианты? Ну, самое простое, у меня нет сил сделать, нет сил заработать денег, нет сил. Никуда не ходить. Я буду простить, я буду, я напишу, ребят, у меня там. Хотя мне это тоже будет сложно. да? Но вот эти люди, которые сидят на улице, да, представляете, как э, проработано эго, кто негативно относится к бомжам? У кого они вызывают неприятные ощущения? Ну, чеснок, давайте. Смотря какой, бежит, как ну, какой, какой Ну, ну бомжу рознь, это же такое понятие. Ну, есть вот пьяницы, да, которые в таком состоянии... Давайте Я возьмем не самого не омерзительного не бомжа. бомжа. Кто к нему негативно относится? Это его Да, это его да. Но негатив он он от того, что он там воняет, А так с чего? Когда границы нарушают, то, конечно, дискомфорт. Да. Если я не да. прохожу, не это, да, не тогда смогу. Смотрите, если брать, допустим, тоже, я не помню, где я это вычитала, да, но это какой-то тоже слой религиозный. Сейчас я расшифрую а, вам, что по религии вы поймете, что в этом вообще не очень страшно. А, я слышала такую версию, что если верить в реинкарнацию да, души, что душа это некая энергия, которая просто проживает свой путь, и ей нужно оформиться как целостность. То есть нужно стать бриллиантом, нужно пройти огранку. Но в течение одной жизни, у человека очень короткая сейчас жизнь, это правда, да? есть тоже мифы, легенды, не знаю, как хотите, но я в это искренне верю. Есть легенды о том, что люди раньше жили, там, золотые века, по, по тысячи лет, и за тысячу лет душа человека в одном теле, да, в одном, в, то есть мы просто ограняемся через разные, перепрыгиваем, как бы. Зима приходит, мы одели пуховик, походили в этом пуховике. Да? Лето пришло, мы пуховик сняли, ходим уже в платьишке. Это уже, ну, как бы, грубо говоря, mm -hmm. условно метафора реинкарнации. Но да? а, вот считалось, что там, если человек живет тысячу лет, за тысячу лет он абсолютно спокойно может продраться через все слои социального налета и определить, где чистота его души находится. И таким образом скомпоновать да, свою уже душу отшлифовать, что он абсолютно осознан, он абсолютно в гармонии с этим миром. И в какое бы обстоятельство он ни попал, он универсален. Вот эта информация очень ценная, которую мне дали в, на философском, там нет такого факультета, на филос, знаю, философию в НГУ я проходила, у нашего спикера, и он сказал очень классную вещь, которую я очень часто сейчас говорю. Он сказал, что все люди считают себя уникальными. Но это низкий уровень развития. Потому что высокий уровень развития – это универсальный человек. Это человек, который везде может найти себе гармоничное место и применение. Во время войны он знает, что ему делать. Он понимает, что просто такое время. Да? И у него вот это помните, компот из наших ресурсных частей – это как наше тело себя чувствует, как наше... Там эмоции взрываются или нет, да? хватает ли нам силы духа, когда, не знаю, в ГУЛАГе да? всем есть хотелось, но были люди, которые кормили не себя, а детей, да? хватает ли нам силы духа на такие вещи в действительно сложные времена. Вот это компот, который называется нашими ресурсами. Это понятно, да? И теперь вы говорили про окружение. И вот Кристина правильно сказала, если у меня маленькое количество энергии. Я буду клянчить. Я, у меня нет сил сделать самой. Я буду клянчить. И вот это вот тоже окружение. Мы должны сами стать тем окружением, которое мы хотим, чтобы вокруг нас возникло. Да? А если мы просим, значит мы работаем вот так. Вот так. Дайте мне, пожалуйста, я как черная дыра. Да? И если мы просим, но не прорабатываем, то есть мы, допустим. Я понимаю, у меня сейчас низкие ресурсы, я прошу помощи. Но что я делаю для того, чтобы мне не до конца жизни просить помощи, а чтобы вот пока у меня низкие ресурсы, ее попросить, но максимально много энергии сейчас личного времени пустить на то, чтобы восполнить собственные ресурсы, встать на ноги, да? Вот что мы для этого делаем? И здесь э, есть э, много составляющих. Первая составляющая – это режим дня. Он, ребят, не просто так придуман и прописан. Это элементарные, базовые, простые вещи. Я вам скажу, что про женщин однозначно знаю, что если женщина с 9 до часу спит, она, она все, ей стоит год так поспать, ни одного скандала дома не будет, потому что это ресурсная женщина. Она раздает ресурсы, она начинает работать э, вот так. Да. Да. Да. Да. А, смотрите, есть прям биологические часы, мы с вами не мы с вами родили природу, эта природа породила нас, поэтому мы живем по ее правилам логично, иерархия существует существует, что было первично, что вторичное да. вот. поэтому, чтобы наполняться энергией, это самое важное вот это пункт один, режим дня я не вру, вы можете есть какашки, но если вы а, спите много, эффект будет маленький. Но вы можете есть самую полезную в мире еду, но абсолютно плохо и неправильно. Не в те часы ложиться спать, и организм будет разрушаться. А самое глупое время, где вообще вот нулевой ресурс, реально, прям вот вы можете проэкспериментировать, попробуйте после часа ночи, да, ну, только при условии, не что вы до этого неделю не спали, а вот один день, да, попробуйте. Вы вчера нормально поспали, а сегодня попробуйте лечь после час ночи. Вы до трех часов будете втыкать в телефон, пытаясь говорить себя, уснуть. Это время, когда не движется энергия вообще. Самое дальше, с трех. Монахи встают в четыре. Я была в... на ретрит, ездила. Мне казалось, что это будет адский труд. Но, ребят, при том, что мы ложились в 9 часов, в четыре часа мы уже вскакивали. Честно, было скучно, и ночью даже хотелось проснуться раньше себя развлекать. То есть с четырех часов до шести – это сильный ресурсный период. Вот монахи в четыре, с четырех до пяти – это духовный период, да? Обычно духовники встают, там, я не знаю, занимаются молитвами своими, энерго вот этими практиками, медитацией, да, что позволило мне перейти на еду без диет, там, сопротивления. Я медитировала. Медитировал, уровень сознания поднялся, и мой организм сам отказался от мяса, сам отказался от кофе, от чая. Сейчас я еще подключила свою подругу-нутрициолога, и она мне четко сказала по моим анализам, какие продукты мне нужно есть, и я с удовольствием абсолютно спокойно могу их внедрить в свою жизнь. Для меня это не диета, да? Я не чувствую себя ущербным человеком, который э, кушает по списку. Я просто теперь знаю, что орехи, которые я и так ела, теперь ну, лучше замачивать, нужно замачивать. И так далее. Вот какие-то такие, <смех> вы об этом знаете, да? Вот которые какие-то нюансы, да? Интуитивным путем сложно понять. То есть это какие-то более научные вещи. Но база у меня правильная. И на эту базу добавить несколько нюансов гораздо да, лучше. Понимаете? Это гораздо проще, чем переходить с мясных котлет каждый вечер на отсутствие мяса вообще, допустим. Это очень сложно, правда? И это насилие. А в любом развитии насилие надо исключить. Но работа с сознанием – это насилие не над телом. Это укрепление духа. Вот. Соответственно, с 4 до 5 – это монашеское время. С 5 до 6 – это время бизнесменов. Самые богатые люди этого мира встают в это время, делают свои задачи, практики там, и так далее. Да? Как известно, Греф с 5 до 8 пишет рабочие письма. Абсолютно известный факт. У меня есть друзья Э э ну, как такого уровня, и для них это абсолютно нормально. Абсолютно нормально ложиться. они рано. Вот. Потом идет социальное время, да? В вот 8 часов мы выходим из дома и идем куда? Правильно, на работу. Почему? Потому что человек должен... Мы напитали сначала себя... Да? Потом мы идем пользу нести в общество. Еще очень важно, когда с утра занимаетесь практиками, вот э, ресурсы повышающие, на высоком и на низком ресурсе одну и ту же задачу мы решаем по-разному. Да? Если, не знаю, на высоком ресурсе у вас какая-то большая компания, вы потеряли миллионы, миллионы, миллионы, то для вас это, ну, как бы обычный случай из жизни. А если у вас ресурс маленький, вы даже не придете к этим деньгам, потому что не пропускает, не пропускает ресурс маленький, это же надо вместить. Да? Надо обнять, взять, удержать, понести, распределить. То есть это ресурс, он очень большой. И поэтому вообще не надо завидовать тем людям, которые управляют этим миром с финансовой точки зрения. Если сейчас резко взять человека с определенным уровнем зарплаты, зарплаты и кинуть на место человека с его задачами, решениями, на э, человека с определенным уровнем э, прибыли, это будет разрыв системы, это будет э, большой взрыв, потому что нервы не выдержат, и человек просто... Ну, это закончится с медицинской точки зрения плачевно. Понимаете, да? Нет? Нет? Нет. Нет. Нет. Деньги, деньги, В ну, ну, вы вот представляете, вот вы приходите и на вас, вы же понимаете, что э, наймит най этот человек, который работает, ну, наемным человеком, да, у него определенный уровень ответственности. И он очень сильно отличается от уровня ответственности, э, веса, как, да, веса тех задач, которые несет бизнесмен. Очень сильно. Ну, это как, как вы живете один такой классный холостяк, и как у вас семья с, э, с семью тысячами детей. Это разные пропускные способности. Надо заработать так, чтобы все эти дети могли в вашей семье быть синонитами. Это сложно. Ну, как бы это не сложно, для них это интересная игра. Это другой уровень мышления. Но, тем не менее, вот это про то, что не все сбывается, и слава Богу. Возвращаемся к благодарности. Прямо возвращаемся к благодарности. Что а... еще про практики какие? -то ты давишь на свою тему, <связь> кстати, по времени, держи, пожалуйста. А -а -а. Ну, Смотрите, практики. Самое простое да, и самое важное, что надо понять, у человека есть биоритмы. Если мы в зиму с вами ходим в купальники, мы не соответствуем биоритму. Логично, да? То же самое, ночь это зима. И там она требует определенного действия от организма. Ночью, чтобы вы понимали, что происходит ночью? В 9 часов, я уже не помню последовательность, но начинает перезагружаться, это как, маг... вот у кого компьютерная техника есть, да, там есть такая функция, установить обновление ночью, да, полночь, вот, организм начинает перезагружаться, и оно, оно, оно идет, у оно идет по очереди, я честно, ребята, эту информацию уже вся не, не вместила, и не помню, что там, Поскольку да вам это нафиг не нужно, просто знаете, что там в 9 часов начинает перезагружаться ваша там, печень, в 10 часов селезенка, вдруг в следующий период там дыхательная система. Готовы вы, а, не знаю, а, третий сезон подряд ехать на помененной резине в дальнее путешествие. Это небезопасно. И если мы с вами не легли вовремя, значит, мы взяли кредит от следующего дня. Да? И наш организм ну, не перезагрузился просто. Значит, он просто будет менее качественно состыковываться с этим миром. Вот. А это понижает наш ресурс. Да? И те задачи, которые мы решаем, они могут решаться с точки зрения наполненности и готовности к интересным задачам. Да? Либо опустошенности и неготовности к самым мелким проблемам. А проблемы, в этом случае проблемой воспринимается, допустим, плохая обратная связь. Да? вот Я на протяжении там, пяти лет команде часто напоминаю, ребят, давайте качественную обратную связь. Давайте качественную, да? Вот откуда я не ораку? Я, Ты сейчас мне говори, я спрашиваю, у тебя написала ли ты письмо, ты мне говоришь, конечно, но я не ораку. Пожалуйста, когда пишешь письмо, сразу напиши, что ты это отправила, да? я это говорю, вот команда докажет, довольно спокойным голосом. Правда? А на... Вот честно скажу, в зрелом мире вот так поступают. Один раз говоря, если ситуация повторяется, просто уходим из этой ситуации. Человек незрелый, у нас не понял с первого раза, да? Друг мой, со мной так нельзя, мне так неприятно, я так не хочу. мне ну, как бы, мы с, мы с тобой классно состыкуемся, и если вот в таких ситуациях ты будешь делать так, так и так. Эта позиция выиграл, выиграл, потому что человек напротив вас. Он говорит, мне нравишься ты, поэтому я, собственно, с тобой общаюсь. Зачем же я с тобой общался бы, если ты мне не нравишься? И, соответственно, для меня, ну, понятная история, что я стараюсь идти тебе навстречу, да? То есть у меня нет задачи тебе дискомфорт какой-то доставить, поэтому я тебя услышал, понял и буду, там, не знаю... Делай так, как тебе комфортно, тем более, чтобы меня в радость доставить тебе радость. Да? Если так не происходит, э, ну, как бы окей. У меня был такой случай э, про благодарность. Возвращаемся к благодарности. У меня был э, мужчина, который сделал мне предложение стать его женой. Я очень сильно ушла в работу. Он меня один раз предупредил. а Второй раз он просто встретился со мной и сказал, я тебя очень люблю, но мы с тобой расстаемся. И я ему невероятно благодарна за то, что он мне показал пример зрелых отношений. И он правда меня любил. Понимаете? Вот. И это другой формат взаимодействия, но очень эффективный. Да? Почему вот мы говорим, что разница между вот этими людьми, она колоссальная, в том числе в эффективности. Вот Есть правило 20 на 80. Есть люди, которые делают 80% энергии потратили для того, чтобы получить 20% результата. А есть люди, которые, может быть, даже меньше 20 потратили, и они получают почти 100% результатов. Да? Знаете, это называется влиятельные люди. Одно их слово способно поменять динамику на фондовом мировом рынке. Да, такие есть. Но у них очень высокий ресурс. Возвращаемся. Второе, я не помню, честно. -то. Ну, то есть первое ⁇ это распорядок дня, грамотный. Там есть прям градация. Я, я могу там, там, там. Вот я и не помню, где там, и не помню, что второе. Вот. А, в общем, есть несколько пунктов, которые нас... А, второе – это окружение, по-моему, как раз, да? Вот кем мы себя окружаем. А, я, честно, в этом году у меня произошел очередной момент разрыва отношений с людьми, которых я любила. Но я очень уже понимала, что мы живем в разных вселенных. И разрыв отношений произошел без безболезненно. Ну, то есть мы любим друг друга, уважаем, но просто наша дистанция, она увеличилась, общение сократилось. При этом никакой грязи там в обратную, ну, нету такого. Мы просто понимаем, что я не должна оттягивать внимание больше там, потому что там свои задачи. А свое внимание я должна сфокусировать на чем-то другом. В этом нет ничего страшного, это правда. Я не говорю сейчас так разводы и так далее. Разводы чаще всего получаются, когда человек просто не проработал какой-то свой внутренний урок, потому что если люди в семье прорабатывают свои уроки, дальше они выходят на абсолютно простую историю, когда им классно вместе развиваться и расти. И они обмениваются, они читают статьи друг другу, говорят, ой, я вот так прочитал сегодня, это здорово, давай применим жизнь. второй такой, давай. А она ему говорит, ну, давай будем вставать, он ей. Он ей говорит, ну, давай будем вставать рано. Она такая, ну тогда и рано будем ложиться. Такой, давай. И это люди, которые усиливают друг друга. Есть люди, которые друг друга да, пожил чуть-чуть, и все, энергии как будто нет в семье. А есть люди, которые усиливают друг друга. Друга, это синергия называется. И такие люди, они уже пришли вот к тому пониманию, да, на чем уже... Uh, вот этот страх смерти не основывается. Они понимают, что эта жизнь – это некий урок, который надо познать. И рассмотреть его с разных частей. И не, про, и не противиться какой-то информации. Да? Вот вы говорите, я не могу воспринять информацию про… Да? Uh, это ну, тоже блок какой. -то, потому что по сути, ну, какая вам разница, что я здесь говорю? Вы же не должны их применять жизнь, Просто из меня что-то бьется… Вы просто это слышите, сидите, слушаете из разряда «Ну хорошо, девушка с длинными волосами, шатенка, там, да, она носит юбки, я же так не должен». Вы же не противитесь тому, что у меня не постригла свои волосы под вашу прическу и не оделся нженса. Точно так же можно не противиться информации. Просто сидеть и понимать, что да, этот человек, мне с ним не жить, да? то есть я не буду на кухне постоянно конфликты вступать. Я просто послушаю, вдруг там что-то, будет, вот, да, другое, и вдруг оно состыкуется с чем-то еще другим, и родится какая-то полная концепция. Тоже может быть. А, и вот есть метафорическое мышление. Это когда люди смотрят в суть, игнорируя иногда, когда им нужно, форумы. Понимаете, о чем я говорю? Споров не бывает, вот честно. Нету причин для споров, потому что эта вселенная вмещает в себя все варианты ситуации. Они могут находиться в одном пространстве абсолютно. Да? Поэтому причин для споров нет. Но люди спорят, потому что им очень важна форма. Да? То есть если я вам сейчас скажу, что мы все с вами состоим из одного физического там, вещества, споров нет. Но если я вам скажу, что там я не знаю. Даже не знаю, как сейчас этот пример привести, что, что мужчины сказать? лучше женщин? Начнется спор. <соркут> Правда? Да. Потому Смиробочка. что это форма, <соркут> это вопрос формы. Они же не лучше женщин. Качество разное. Да? И система всегда ловит баланс. Если мужчина обладает физической силой сильнее, чем женщина, значит, женщина по закону природы и баланса должна обладать другой какой-то силой, которая сильнее, чем мужчина. Правильно? Правильно. Мужчина этой силой обладать не будет. Зачем? Как вы говорите? Баланс. А зачем этот баланс нужен? Природе? Чтобы не разрушиться, если там мужчина будет. Вот смотрите. А -а Я... Бум. Да, немножко... Это о том, что когда мы считаем, что что-то из элементов природы, общества не нужно, мы начинаем это исключать. Но если мы понимаем, что я, допустим, с точки зрения мышления мужчин, я могу построить дом, но не могу себя иногда вдохновить на то, чтобы построить дом. Понятно да? То есть для того, чтобы целостность существовала, ему нужен дополнительный элемент. И таким образом Вселенная нас учит поддерживать не только себя, да, делает раковая клетка. Она, что она делает по факту? Она поддерживает себя, она разрастается, и в конечном итоге она убивает тот организм, в котором она живет, и логичным образом сама. она. Для того, чтобы этой глупости в природе не проявлялась, да, хотя она проявляется. А, и вот ее как бы, медицинское выражение. А, Природа создана так, что, смотрели короля льва, да? круг жизни, как это называется, circle of life, да? мы все друг от друга зависим. И если я вас сейчас там глубоко обидела, за что, извините, я, гипотетически, значит, я обидела себя. Это понятно, да? Значит, я обидела вас. И это мудрость этой жизни, за которую можно, возвращаемся, иметь благодарность. И когда ты видишь вот эти более тонкие вещи, страх смерти исчезает, потому что начинается история уже о других реалиях. Во-первых, ты уже сомневаешься, что э, куча информации, что может быть там. Куча информации. Просто она становится интересной. Ты начинаешь ее изучать. И в какой-то момент ты понимаешь, что твоя вера да, уже настолько возросла в то, что... Если у Вселенной конец. А я часть Вселенной. И это интересно. И мне интересно, кем я была до, кем я буду позже. У женщин почему, объясню, хватит, у женщин, почему страх смерти меньше. Потому что женщина напрямую в этом цикле бесконечности задействована. Как вы думаете, через что? Конечно, женщина рожает. Она вот, да, как... Видели, изображения очень часто делают, когда женщина беременная и живот разрисован как Земля, как планета. Она в, напрямую участвует энергетически и физически в купе да, в цикле рождения смерти, рождения смерти. Ребенок оттуда уходит и там образуется пустота, но он появляется здесь. И мы эту реинкарнацию, по сути, мы видим. А еще очень интересный момент, что когда эмбрион да, созревает, он показывает эволюцию. То есть он сначала похож на... Ну, все стадии проходят. И... Да, он сначала похож на этого, как он называется, Молова. головастика, потом на ящерку, потом на обезьянку, потом... Ну, то есть это реально очень забавно смотреть. И после этого непонятно, где правда, что принимать, что нет, за что бороться, за что нет. Все эти варианты, они как-то проявлены, да, и... А... Ну, ты уже просто, ну, нет смысла что-то оспаривать, но есть смысл все познавать, да, потому что это интересно реально. И, это, и вот когда ты видишь, что эти вещи не просто становятся пустой информацией, а как-то начинают быть применимы в твоей жизни, вот отсюда рождается благодарность, потому что ты понимаешь, что ты живешь, и вообще, в принципе, ты, тебе не нужно управлять своей жизнью. Тебе нужно просто быть в каком-то правильном или неправильном состоянии для того, чтобы обстоятельства в этой жизни поворачивались к тебе либо передом, либо задом. Ты не согласны? Ну, это правда, честно. Вот иногда в неправильном состоянии ты знаешь, что, в принципе, да, это довольно просто, Все нам довольно просто э -э, купить колбасу в магазинах. Все это умеем делать, да? Но если ты идешь в магазин в неправильном состоянии, ты банально можешь споткнуться, там, я не знаю, вывих, тебя куда-то увезли. Ты не купил эту колбасу. Хотя ты точно знаешь, как это сделать. Понимаете, даже самые простые вещи в неправильном состоянии становятся очень сложными. И самые сложные вещи в правильном состоянии становятся очень простыми. И это опять мы возвращаемся к ресурсам. Еда. Еда однозначно влияет на наши ресурсы. Абсолютно известно, что люди, которые... Кушают мясо, они вообще плотно кушают, им вообще нужно часто восполнять свой ресурс. И ресурс выглядит так, вот вы поели, давайте так, вот, это уровень энергии, я не знаю, как она пишется, а это время. Вот вы съели здесь мясо, да, у вас происходит скачок энергии, но он резко довольно опускан. Да, такой как, как этот, энергетик работает, эта еда. Вот. А, они, эти люди, которые кушают животные белки, они а, как это? Есть а, есть, короче, бегуны на короткую дистанцию, а есть на бегу. Вот. А, они не марафонов. Вот честно. Они делают силовые штуки и так далее. Да? А, у меня есть на самом деле знакомый, который победил Айронмен, я не спрашивала против питания, честно, но по ощущениям он как бы либо у него конституция такая, либо он кушает. Потому что все, кто кушает ну, не, не животного происхождения пищи, они сухие. Из тела уходят да, вот, лишние как бы, вещи, они уходят из тела, и этот человек становится выносливым. Здесь происходит так, вот ты съел еду, произошел легкий скачок, может быть, наполнение, хотя на самом деле даже не то, чтобы скачок наполнения произошел, скорее это накопительный, что ли, какой-то эффект. Такое ощущение, что опять, и даже не здесь он съел еду, то есть это типа уровень, может быть, там, энергии в еде, да? джоули, как они называются. Я думаю, вы видите, как я продавливаю, как, как я наношу синим маркером белую полосу на, вот. то есть еда зеленого типа, она низкоэнергетичная на самом деле. То есть она как будто не оттяжеляет наш организм. Но в ней работает вот как раз формат эффекта, да? Мы съедаем 20% из того, что как бы съели мы здесь, но имеем 80% результата. То есть на такой еде, вот реально, это не только мой опыт, да? но такая еда, она дает какой-то накопительный эффект. То есть у нас растет жизнеспособность, мы больше хотим делать. После, допустим, тяжелой еды обычно что хочется? Париж. Это правда так, потому что хоть организму нужна энергия на переваривание. Ну, как бы он сопротивляется там, да. Считаете, что Владимир Владимирович плохая жизнеспособность? Путин? Я считаю... вы реально думаете, что он ест мясо? Он ест мясо, и я считаю, что у него жизнеспособность от сопротивления. То есть он очень контролирующий человек, который стремится властью, э, ну, то есть довольно жест, жест, жесткие методы управления. Я его не критикую как правителя, потому что, моя любимая фраза, это «любой народ заслужил своего короля». Вот, то есть мы, страна Россия, она находится в таком уровне, что если нас не ставить, нам не ставить дедлайны, нам не ставить границы, да мы по работе ничего делать не можем, честно, будем, сейчас будем лежать на диване и все. Поэтому нам сейчас нужен такой управленец. Но однозначно э, тот же, Дала, э, же Далай-Лама, допустим, да, он известен тоже как очень влиятельный человек в мире. И его любят во всех государствах, у него нет конфликтов, и он тоже управленец, но другого характера. А я не править? вот Он ест мясо, точно. 25. Да, 25. 25? Он ест мясо, и ему власть не просто дается. Вот это я вам хочу сказать. А задача... Вот... А вы считаете, что, говоря Ламе, власть просто дается? Да. А? Да. А она ну, ему не нужна, ну. поэтому она ему откуда будет, да. знаете? Есть книга «Радостная», например. Спасибо. Я не буду с вами спорить. Вы имеете право на свою точку зрения, так же, как и я, но вы пришли на мою лекцию, поэтому я просто транслирую. Я просто Хорошо, но вы просто с такой бракой. Я, я просто не я с такой да. а. нормально. Она... У вас просто одна бракая прямо, а вторая на меня злится, поэтому я вам об mm этом -hmm. говорю. А, это mm -hmm. разные типы управленцев. Есть... Есть даже категория, вы можете просто в Википедии этого, почитать. Есть светлый лидер, есть темный лидер. Владимир Владимирович ближе к темному лидеру это человек, который директивен. То есть он не позволит, чтобы рядом с ним шли люди вровень и не даст им такую же власть, как, которая обладает сам. А далай Мама, он просто признанный лидер по реинкарнации, Но ему эта власть не нужна. Поэтому а, его... Власть распространяется и на государства разных конфессий, и на враждующие государства. Да? Представляете, Владимир Владимирович поедет в Штаты и будет толкать что-то про Русь. Ну, как бы, Штаты его не воспримут, потому что у нас конфликт. А Далевам спокойно передвигается по крупным корпорациям, по разным странам. Потому что, начнем с того, что буддизм – это универсальная такая религия, которая первая сказала, что нам не нужно, чтобы нас называли богами или кем-то. Просто практикуйте, просто попробуйте сами, не надо нам верить. Просто попробуйте сами. Мы не религия, мы практика. Вот так они сказали. И они тем самым, не навязав никому идола, да, они просто заставили людей попробовать действительно действующую практику. Правда, я медитировала, и моя жизнь в корне изменилась. И большая часть мира поднялась на очень хороший уровень осознанности. И он это делал не для того, чтобы укрепиться в своей власти. Он это сделал, потому что это действительно помогает людям. И людям стало проще жить. Огромному количеству людей. Вот. Поэтому просто, ну, как бы мы испытываем при… даже когда произносишь два этих имени, возникают разные реакции. И это уже тоже очень важный показатель. Не надо. Медитация, кстати, очень учит на свои реакции, да, смотреть. Это то, что в нас внутри происходит, это не просто так. Когда заходит человек, правда, мы уже имеем о нем сложившийся личный опыт. Нам не надо с ним даже общаться, но мы чувствуем. И человек может зайти... Вот почему я спросила про бомжика? Потому что вот как раз в одной из конфессий говорится, что если верить в реинкарнацию то когда тело умирает, душа становится перед выбором. Она все вспоминает, все понимает, да, все свои предыдущие опыты, и душа выбирает, чего ей для вот этой вот блестящей огранки алмаза не хватает еще. И она выбирает, где, в какой семье, в каких обстоятельствах родиться, чтобы добрать именно этот опыт. Например, вы работаете, например, я работаю флористом, да? Я работаю флористом, делаю это, это правда делаю букеты одна, да, и понимаю, что у меня клиентов идет больше, чем я могу осилить одна, но у меня нет навыка управления, и я принимаю решение пойти и поучиться на управленца. да, метафора понятна? Таким образом, сказано, что бомжи – это люди, у которых как бы душа выбрала очень сложную. Потому что они могут его осилить. Я когда это услышала, ребят, я правда сейчас настолько с уважением отношусь к этим людям. Потому что я, ну, по крайней мере, на том уровне, что я сейчас понимаю, честно, очень хочу родиться с серьезной ложкой во рту, не знаю, ничего не делать, и просто получать блага этого мира. Так вам не хочется? Пока нет. Но может быть, но я же не знаю, что вот то, что... Это как бы опять да, теория, не надо воспринимать ее как правду. Но если поверить в это как в сказку, то вот то, что я сейчас в течение своей жизни, своих 33 лет осознала, это лишь маленькая часть опыта моей души. То есть она вот, ну, просто, то, что я осознала. Может быть, моя душа способна и на больше. Я не знаю. И когда там я буду переходить из одного состояния в другое, я не понимаю, что будет происходить. Но мне интересно верить в эту сказку. Да? Религия. Давайте я вам просто расшифрую это слово, чтобы не было сопротивления. Ре. Пишем. Белым пишет. Приставка ре. Лигия. Да? Лига. Корень. Музыканты есть? Здесь. Что такое лига? Это связь. Да, это связь нот вот этих вот музыкальных отрывков. Связь. А ре – это суффикс, да? Нет, не суффикс, приставка – возвращение, да? Реабилитация, да? Эбилити – это возможность. Развращение – возможность. То есть мы болели, мы вставили на ноги, мы реабилитировались, да? Понятно. То есть религия – это возврат связи. Связь – это когда мы понимаем, что, почему, где и зачем происходит. Правильно, Вот. Поэтому, Поэтому, друзья, ничего тут вообще страшного нет. Лиги это такой некий кластер, объединяющий очень тонкую такую ну, «науку», в кавычках назову. Да? Просто у этой науки есть какой-то ну, условно аватар, лидер. Это может быть там, Иисус, Будда, Кришна. Кто у нас еще есть? Алла. Аллах. Кто еще есть? Ну, то есть понимаете, да? Это то же самое, что, допустим, есть в Штатах какой-то научный деятель, который, метафора. В Штатах есть какой-то научный деятель, который, допустим, что другое ходить? Изобрел лампочку. Кто там? Будет? И есть Ильич, да, же Ильич, лампочка Ильича. Они же похожи? Совсем разные? Совсем разные? Ну, попов к Результат. О, спасибо, вот, тогда равная метафора, да? Ну, то есть вот есть в разных странах люди, которые изобрели одно и то же. Это называется с точки зрения психологии, как коллективное бессознательное. Когда социум готов, да, вот природа нагрела температуру до 20 градусов, да, почки начали распускаться. Коллективное бессознательное, почему бы нет? Среда соответствует тому, что происходит в мире. Вот, вот и все. Поэтому я честно общалась с духовными лидерами разных конфессий, как раз я общалась с Мулой в Дрездене, и я ему задала этот вопрос, они абсолютно нормально реагируют? Я говорю, а религии враждуют между собой? Они, он говорит, что нет, это люди враждуются между собой, а религии ведут диалог. Потому что, познавая другую религию, это метафора. Ты лучше начинаешь понимать и свою тоже. Потому что, чтобы нам в жизни не встречалось про зеркала, это абсолютно про зеркала. Вот я вам хочу сказать, что в 25 лет я познакомилась с девочкой, которая абсолютно является иллюстрацией моей мамы. А ее дочка меня, а ее сестра моей тете, а ее семья мои бабушки и дедушки. И, мы с ней, и она ко мне сейчас возвращает эти вопросы. Говорит, слушай, почему моя дочка так ревностно реагирует на мою сестру? Я говорю, ну потому что старший ребенок в семье. И все ресурсы, да, как у нас происходит в семьях, у нас рождается младший ребенок, Многие считают, что старший уже вырос, ему не надо давать любовь. Ну, как бы он сам справится, да еще и с младшим поможет, да? И что происходит? Происходит эффект обчуждения. И с точки зрения религии связи это неправильно. Потому что не бывает такое, что вот у дерева есть корни, да? Из корней живительная влага пошла, такая облетела мимо ствола и погрузилась в кровь. Не бывает такого. Есть иерархия везде, в любой природе. Не бывает. Поэтому, когда э, через дерево, конечно же, листья начинают э, распускаться. Да, вот видели, да, дерево растет. Сначала длинный ствол, там два листья, когда его появится, потом еще. И потом, когда ствол уже начинает расширяться, да, начинает ветвиться. Потому что энергия идет вот так а не минуя какую-то часть, которая по хронологии должна пройтись. И когда родители рождают одного ребенка, они придают ему энергию. А... Черное пишет, да. а он стирается? Да. Вот это. Вот э, родители, да, это вот здесь, наша корневая система. Мы выражаем первого ребенка. Вот он. Да? Дальше мы выражаем там, второго ребенка, допустим ветер в какой-то момент рожаем ребенка и так далее. И вот энергия, она течет так. То есть как надо поступать? А собачники, на самом деле, это знают. Люди, которые разводят животных, они знают это правило. Когда в семье появляется новое животное, старое уже считает, что это... Ну, старое, условно, да? Я заведу щенка, он пожил у меня год. Это его территория, он искренне в это верит. Вот этот дом, это его территория. Когда я решаю привести в дом еще одно существо, я все свое внимание и даже чуть-чуть больше да, направляю на первого щенка для того, чтобы он не почувствовал конкуренции. И тогда он думает, меня стали больше любить, мне принесли друга. Класс! Класс! А если наоборот, что будет? Драки будут. Да, но когда ребенок еще, да, еще ребенок обычно, ну, все-таки, в большинстве случаев, наоборот, идет, на маленького маленькая. Больше внимания. То есть, допустим, вот, у меня, наверное, себе как бы это прочувствовала, потому что я старший ребенок, у меня uh -huh. через... Ну, когда я уже думала, что я все, одна, как бы... Ну, я просила, когда была, как бы, помладше, uh -huh. там, в начальной школе, тратить да, сестренку, а потом я уже перестала просить, мне, как бы, стала, ну, как бы, одна одна. это как бы, не сообщили, что у меня будет, ну, брат или сестра. Во а сколько так, лет? Через э, 10 лет у меня... Uh -huh. Появился первый брат, mm -hmm. а в 17 лет у меня появился второй брат. Ну, как бы, я рада, что они есть, но ну, как бы но это, тебе не как хватило, это счастье, но я понимаю, что ну, как бы, это, ну, это чувствуется на родительском уровне, но что как бы, ребенок маленький, вот, ему нужно что-то. Ну, как... Ему нужно больше, чем нужно. Да. А вопрос: что, что здесь что, что родители на него обращают внимание, не на меня. Но мне как бы это внимание, я уже понимаю, что ну, есть... нет вопрос: смотрите, ты разные категории говоришь: понимание это одно. Да? Я понимаю, я тоже с 3 года понимала, что моя мама приходит поздно, потому что она работает, чтобы обеспечить нашу семью. Но что я чувствовала в этот момент? Другой вопрос. Вот ты чувствовала в этот момент, что? Тебе не хватало? Тебе хотелось бы, чтобы тебе вернули? Ну, через... когда, я май, когда, вот, я, вот, когда я, я была маленькой, когда бы, я 17 была, я уже радовала, что младший брат, и все, я уже в другом месте вообще находилась. Сейчас я приезжаю, я просто участвовала, что у нас есть, скажем, у ребенка в семье, Ага. Говорила, вот, прям вот, со, всей, со всей душой, там с объятием, но, как бы необычный чеманчик. Ну, ну то есть я счастлива, что он есть. Но вот, допустим, когда я, мне было 10 и когда мне пришел первый удар, ну я чувствовала конкуренцию. То чувствовала. Есть. Конкуренцию. Есть для меня это было резко, как будто что-то обрубили, отрезали. То есть, ну все внимание на него. Я, так. Хорошо да. себе. Я тебе сейчас отвечу на этот вопрос быстренько, пробегусь по этим, да, сколько времени ушло? Двадцать минут. Да. Попросовительно. Ага. Смотрите, если что-то не сбывается, да, вот как мы говорили, не надо э, желать. Помните, с по 13 в 30 есть э, фильм, mm -hmm. да, mm -hmm. когда блин, 30-летний такие классный хочу в 30 лет. Сейчас пытаюсь подросткам это объяснить. Не надо пестицидами э, э, пичкать организму, mm -hmm. растить органически. Органически. Да, говорят, плюс 30. Это вот плюс 30% это тот. Это про страхи, про ваши страхи. Если вы каждый день будете делать что-то чуть-чуть новое, да, неважно, что это, сядьте на другой стул. Это банальная вещь, ее все знают, но я вам объясню, почему. Жизнь построена по принципу эволюции. Эволюция удаляет лишние элементы, уже неорганические, уже те, которые не входят. Эволюция постоянно оптимизирует систему, постоянно. Да? И если вы уже элемент, который больше забирает энергию, чем дает ее в общий поток, то она должна вас либо через стресс вывести к развитию, да? если вы накопили совсем зону комфорта, она вас через стресс это сделает. Но можно интересоваться жизнью. Помните, вот эта детская история, да, которую все восхищаются. Детям все так интересно. Это правда так. Вот ребенок быстро растет до определенного возраста, пока социум не начинает сильно давить, потому что он идет за интересом к жизни. О -о -о, там, не знаю, гусеницы и так далее, да? Вот. А, вот остав... оставлять в себе эту часть очень важно. Таким образом, вы со временем поймете, что изменения в вашей жизни приходят через приятные, интересные ситуации. Не через то, что у вас там ограбили, заболела мама, тут же навалилась какая-нибудь, там, я не знаю, простуда, там, и так далее, да? Это же эффект э -э кома. Но также он работает в положительном ключе. У вас что-то получилось, все, есть... Э -э -э Путь-император, так это называется. Путь-император. Когда ты идешь, да, мы си. да, и все, и, и, и ничего не мешает, и все помогает, и ветер-то тебе назад, а не вперед, там, ну и так далее. А есть вот второй путь, это когда мы слишком долго релеем свою зону комфорта, зона комфорта, хорошие, красивые слова, но они несут негативный, понятно, посыл, да, что мы настолько законсервировались, что уже сами протухли. Вот, поэтому из нее надо выводить себя каждый день. Пробуйте что-то новое, читайте, там, не знаю, ну, можно прям зоны роста себе обозначать. На 30% делать хотя бы в месяц. Там, я боюсь публичных выступлений. Пойду встану на стульчик и прицеплю прочные стихи. И пусть мне 40 лет. Ну, то есть, понимаете, да? Вот. А, дальше. Проезжайте <связывая> да блин, Саша, ну ты же, что за монополия на сегодняшний вечер у тебя? <связывая> Я, <связывая> Я сказала, да еду. Раз. Еду, а? ребят, просто читайте, образовывайтесь. Иногда информация, знаете, есть квантовый эффект, когда информацию начинаешь собирать, потому что тебе интересно, а потом в какой-то жизнь, в какой-то этап, начинаешь по То есть сначала ты ее просто аккумулируешь в себе, да? И дети говорить учиться. Да, а потом, начи... а потом, а потом их Мама говорит, 9 месяцев начала говорить фразами, и, господи, зачем мы просили эти 9 месяцев, ну когда же, когда же, скажи слово лучше, ты молчал. Правда, да, есть такой адекватовый эффект. Где-то там происходило, где-то тут прорывало. Непонятно, где цепочка. Вот, по накопительной Точка невозврата. А страх нового я вам проговорила, это естественно, если мы не развиваем э, внутреннюю опору, да, как развивать внутреннюю опору? Большую часть энергетики вы просто получите из правильного образа жизни. Для мужчин, кстати, это спорт. Правда, для женщин тоже можно спорт, но более мягкий, иначе она воспитает в себе мужские качества и будет конфликт со своим же представителем сильного пола внутри семьи. Ну, ну, это танцы, не нужно. Бога, всего, операция, Йога, медитация, исполнение. танцы. Женщина, она плавная, да, и ей это важно. И с пространством она тоже работает, энергия движется, женская вот так. Мужская директивна, поэтому мужчин бег, что там у вас, бокс. Ну, все силовые штуки, это про мужчина, она тренирует волю. Не зря девочек воспитывали дома, в безопасной, теплой, мягкой атмосфере, да. Учили, там, гувернантки были, учили домашним всяким вещам. Не обесценивайте эти домашние вещи. Вот правда, женщина через готовку, через, там, я не знаю, пришить пуговицу мужчине, она такую мощную энергию развития в него вкладывает. Честно. Мужчина, который чувствует, что его оберегает душой собственная женщина, невероятно быстро растет. И я знаю таких женщин. Знаете, когда она выходит на публику и начинает говорить, она даже говорит плохо. То есть ты чувствуешь, понимаешь, она не рада. Не, вот, и думаешь, как она смогла, там, не знаю, Игоря Рыбакова, там, э, Путина, кстати, это тоже же женская, там есть женская часть. Он же долго жил со своей женой. Безусловно, она ему помогала. Понимаете? Она была его почвой питательной. В какой-то момент, видимо, он подумал, что ему нужна более свежая энергия. Такое тоже бывает. Но это происходит, когда кто-то начинает в паре отставать. Знаете, как буксируешь машину. Вы продержали жену, чтобы она <смех> бровь не подняла на меня. <смех> вот. а, это эффект буксира. Да? Очень круто в гонках. Да? У людей драйвы, они такие, вау, интересные, классные. Они вместе едут. Я в гонках не участвую, но я на лошадях катаюсь. И знаю, что галопом, когда едешь вот так, на лошадях, они гораздо быстрее едут, чем когда вот так. Вот так быстрее, чем вот так. Вот. Потому что у них... Они и по природе у них драйв включается, но они еще видят, что они в табу не бегут. Вот. И это, и у Скакуна, поверьте, тоже невероятный этот момент ощущений. Вот. А когда вот так, иногда получается буксир. И буксир, ну что это такое? Тому человеку тяжело, он не успевает, ему тяжело, потому что он тащит. Это сложно. И иногда разрыв становится таким большим, что рвется канат. И тут такой щу. Вот, это естественно, и тут никто не виноват никогда. А, мы всегда несем ответственность за свой личный ресурс и за понимание, что мы живем в эволюционной вселенной. Либо мы эволюционируем по ее правилам, либо нет. Либо заболеваем, умираем и так далее. И когда мы эволюционируем, а, в практике самопознания, да, вот то, что вот, вы говорили, да, про там, human design, астрология, психология, вот эти все вещи, они просто помогают нам обрести собственную ценность. Потому что пока мы не понимаем какой-то в школе предмет, мы его не способны полюбить. Но когда мы его начинаем понимать, да, согласно, самые крутые предметы на школе самые лучше всего получаются, которые мы реально понимаем, нам интересно. Мы такие, ой, я лучше класса, в этом разбираюсь. У меня так вот было в биологии, в физике. Да. Иногда учитель может повлиять. Вот у меня с русским так случилось. Вот. И по сути предмет это просто форма. А вопрос, какую суть там мы получаем? Если учитель это суть, да, вот что он, с каким посылом две учительницы по русскому языку, говорили мне одно и то же. Но от одной я способна была это принять, раскрыть, а другой нет. У меня были сплошные блоки. Вот это про суть. А форма одна и та же была. Друзья, у нас остается 15 минут. Мы можем сейчас либо наверное вопросы, либо еще Катя послушать, если у кого-то. Там вопрос можно? Давайте, давайте Смотрите, источник страха – не знание. Источник страха – это всегда недостаток знания. Всегда. Всегда нет других причин. Вы не знаете, что там дальше, ну, да, после да, ваших 135 лет, да. и вам страшно. А в 135, если правильный образ жизни будет соблюдать, скажите, блин, я уже, честно, задолбался, хочу родиться коровой. Вот. И попробовать новый опыт. А, окружение. Окружение. Можно присасываться к окружению, да, то есть, допустим, или не присасываться, или сказать, я что-то слабоват, пойду, заплачу ментору, Пусть у меня будет сильный ментор и расскажет мне, что в моей жизни не так. Менторами могут выступать, ну, конкретно бизнес-менторы, если дело, дело касается, вопрос, да, я, допустим, не знаю, какой строить процессы. Я пошел к ментору, который мне подсказал, что там в бизнесе делать. Он такой, блин, ну ты вот сюда, потому что энергия энергию даешь, а вот у вас основное. Это". Вот. Это может быть психолог. Это тоже ментор, по сути. Ментор это любой взрослый. Это может быть духовник. Это может быть папа друга, если он у него супермудрый. Приходите к нему и говорите, Владимир, Владимир, не умею я так же, управлять, как вы государством. Ну, подскажите мне. И он, поверьте, если искренне вы к нему придете в позиции ученика, всегда скажет, садись, давай же набринь и приготовилась правильным настроением. Чаек наливай, а лучше не чаек, потому что он по вегантской теории не очень. Давай водички. расскажу тебе, как за жизнь. Вот, это тоже баланс жизни, да, мы всегда являемся для кого-то учителями, для кого-то равными, для кого-то учениками. И мы этот баланс тоже соблюдаем, поэтому абсолютно спокойно, если вы искренне попросите, любой человек вам поможет. Если у него есть время, а если искренне попросите желание, у него точно будет. Вот. Поэтому окружение, чтобы обрести новое окружение, иногда на каком-то этапе, обычно это этап не сильной зрелости, но тем не менее, нужно, зрелость это большой объем, когда мы вмещаем большой объем информации и можем с ней уживаться, даже если она полярно разная. Вот это зрелость, мы все пропускаем и нас это там не бьет, мы просто стоим, просто пропускаем эту информацию и понимаем, что Вселенная впускает в себя все варианты, все варианты развития событий. На другой планете могут жить существа, вообще не похожие на нас. И мы этого не знаем. Но мы можем это предположить, если у нас открытый ум. Вот. И, соответственно, пока зрелости не хватает, пока мы не можем сохранить в своем окружении убитого алкоголика и органично, без созависимости с ним общаться, и президента, не знаю, селья планеты Земли, не знаю кого, да? и тоже органично с ним Пока нас не... как бы Вот здесь мы должны расшириться, да потому что люди, которые управляют, допустим, большими потоками людей, энергии, там, компаний, тогда у них очень расширенная точка зрения взгляда на мир, а у людей, которые убивают себя, да, негативными привычками, у них очень узкая история, взгляды. Вот. Ну, в какой-то степени, да? И если нас не травмирует вот это восстояние, да, сужение, расширение, сужение, расширение, если это не какой-то задуманный танец, да, если мы не воспринимаем, это как некий танец. Ну окей, ладно. Просто вот с этим человеком я не буду говорить о пользе, там, я не знаю, эм... <смех> ну что-то такое. Потому что честно вам скажу, что когда я общаюсь с, ну, там, не знаю, владельцев, с владельцами каких-то крупных компаний, да, которые международные какие-то связи имеют, мы абсолютно спокойно с ними. И о религии можем поговорить, ни у кого не возникает там, сопротивления никакого. Да? И они могут спокойно сказать, что мир не линеет, не надо просчитывать шаги, просто иди в потоке, вот так они могут сказать. И для них это не конфликт с внутренней сутью и с окружением. Да? Вот. Страх нового, мути, про мути я объяснила, да? Страх любой причина, незнания. Кризисы. Кризис это тоже просто, не знаю, ты э, вступаешь в зиму, а пуховик не подготовит. И ты такая, блин, первые две недели холодно, а батарею еще не И ты такая, холодно, холодно. А потом находишь ресурс, да, через стресс. Находишь ресурс, не знаю, тебе стыдно, но ты идешь к папе. Тебе уже 45 лет, ты идешь к папе, у которого седая борода, и говоришь, папа. это стыдно, это ресурс тратится очень сильно. Пожалуйста, из своей пенсии дай мне на Это стресс. Это неподготовленный человек. Вот так проходят кризисы, люди неподготовленные. Катюша, как ты понимаешь, что, практике, что, ты, что, что ты либо у тебя сейчас кризис, и ты понимаешь, что это этап развития, окей, это квиз, мне сейчас тяжело, потом будет гораздо круче. Либо это не твое какое-то. Я понимаю, ну, да, вот что я как рыба облет, когда а, мне не нужно сейчас как раз на это тратить свою энергию, у меня вот тут вот все круто получается, пусть я сюда буду пускать нет? Как ты разделяешь, это если у тебя какой-то сложный этап в жизни, ты думаешь, окей, это кризис, нет, это не кризис, это документы а -а -а. или когда ты стала понимать я... Что, так это же кризис. я всегда параллельно занимаюсь тем чтобы узнать себя лучше вот если ты знаешь свою дочку да ты никогда не купишь ей не знаю в подарок на новый год ну условно если она у тебя розовая такая барби ты ей не подаришь вот такого монстра ну не знаю ну условно да в подарок на новый год <саспорядок> ты сейчас можешь про это я не понимаешь ну я не знаю ну как объяснить вот ты знаешь четко, что твоя дочь розовая фея. И у нее вот, я не знаю, вот ее предел мечтания это вот эти пони с розовыми разноцветными волосами. И ты это знаешь четко. Так зачем ты пойдешь и сольешь деньги на какого-нибудь монстра из ада, которого любит сосед твоей дочери, да, принесешь, ей такая, вот тебе подарок на Новый год, она с уровня его вот такая. Ты не будешь это делать, потому что ты знаешь своего ребенка. Точно так же мы можем знать себя. И тогда, и надо всегда над этим работать. Пока мы себя не знаем, мы всегда будем стоять на распути. А это то, что мне надо? Или это просто кризис? Понимаешь? Очень важно себя узнавать. А узнавать себя можно через систему самопознания, работая с психологом, читая мудрые книги, понимая, что весь мир — это зеркало. И если сосед обругал тебя матом, значит, где-то ты либо говоришь это открыто, либо хочешь это сказать, но никак не выскажешь, нужно вывести это другими способами. Медитация. Ее многие не понимают, но она конкретно очень про познание себя. Может, если любую, вот если наоборот, использовать только один подход вообще, ну то есть любую, любую ситуацию воспринимать как какой-то стимул для роста, то есть любую, любое препятствие любое препятствие воспринимать как возможное решение, не делить на какую такое мое, а все делить как мо ну, не делить на, все воспринимать как мое, что это даже если мне кажется невозможным, это невозможно выдержать, принести, пере, переосмыслить, mm -hmm. что все равно если ты кого погрузишься в эту тему, то есть если ты возьмешь из-за этого yeah. ты вырастешь, yeah. а если не возьмешься, ну, ну, ну да. Как то просто ты, наверное, не ну, то есть, наверное, можешь не взяться, как бы, не, не, не стремиться куда-то вверх, ага. невероятно, но просто отпустить эту ситуацию. Если эта система работает, если ты не воспринимаешь мир как линейный, да, понедельник, вторник, судьба, время имеет только вот такую градиенту, и никакую иначе. Если ты воспринимаешь мир и с материальной, и с духовной стороны, то ты можешь переключаться. Потерял деньги? Спасибо, что взял это Понимаете, да? Это переключение. Если не получил в материи, а так часто работает. Потому что пока мы не научаемся соединять эти потоки, очень часто, да, а, приход, при, ну, как бы, ты либо одну сторону высвечиваешь, либо другую. Вот очень часто говорят, что почему монахи отказываются от мужского. Потому что когда мы от материального отказываемся, да, мы начинаем в духовной области обретать знания, которые взращивают нашу душу. Но сейчас концепция мира, в принципе, поменялась. Можно изобильно, можно быть монахом и зарабатывать миллион. В принципе, это можно. Просто у монаха будет другой формат распределения этих денег. Ему очень мало, он будет аскетично продолжать жить. Очень, Я не знаю, его как личность мало читала и не читала вообще про, хазит, про владельца Икеи. Ему нравилось аскетично жить, и он придумал вот эту систему, для того, чтобы ну, как бы упростить да, жизненный быт и избавить его от лишних вещей. Это стало культом. И я знаю, что обладает миллиардами-миллиардами, он летал эконом-классом. Это не про то, что он жмотился, потому что денег у него этих было, поверьте, достаточно. Просто человеку не нужно вот эта лишняя роскошь. Это нормально. Также нормально, когда человек, он чувствует, что ему это будет комфортно, да, полететь от класса. И он доплачивает там, плюс 80 к обычной цене и летит типа класса, иногда ну, даже больше. Вот. Но деньги воспринимаются здесь по-другому, как что-то, вот как воздух, вы дышите, да? Вы же не это? А вдруг не придете? Вы же не делаете так, понимаете? А значит деньги мы почему-то воспринимаем как-то по-другому. А по сути, оно так и есть. А вы когда-нибудь замечали, что у вас бывает такое «я коплю-коплю-коплю-коплю-коплю-коплю-коплю», вдруг перестает приходить, А потом вы такие «лай, пойду куплю Купила платье и пришло. Ну то есть как будто это как засор в трубе. Да, ну то есть это бывает, да. Очень важно сонастроиться с этой энергией, понимаешь, это такое же дыхание. Приняли, распределили, приняли, распределили, приняли, распределили. Ну, да, желательно отдать финансовую гражданность. Вот. На эти вопросы, в принципе, я ответила. Кризисы. Есть дети, которые растут без кризисов. Есть. Я знаю таких, они не стеряют ничего, у них там, ну, как, ну, все нормально. По поводу твоего вопроса я сейчас... Mm -hmm. По поводу твоего вопроса. Так, смотри, есть циклы э, ребенка, да, если ребенок до 7 лет живет один, а потом уже, вот у тебя в 10 родился брат, прошел полный цикл взрослений, и ты уже живешь по формуле «Я единственный ребенок в семье». Было в семье хотела, а потом... вот. Если дети рождаются там, погодками и так далее, они живут в таборе, у них там, я э -э -э, не знаю, у меня была ситуация такая, я единственный ребенок в семье, но у меня всегда были троюрные братья, сестры, у нас бабушка, и весь двор. То есть у нас бабушка выходила на балкон такая «Катя, Леша, Юль, Света, Маша, дети есть. Ну, то есть это не ее дети были, да? Но это были ее дети. Поэтому, ну, такой вот вариант. Хотя я все равно обладаю психикой единственного ребенка в семье. И э, эти дети, у них часто лидирующие позиции, они э, ум, как бы умеют, э, ну, в общем, как, есть у них какая-то автономность такая некая, да? Вот. Это и интересный опыт, и в нем, конечно же, есть какие-то моменты, которые даются сложнее, чем детям, у которых много. Но до семи лет, если ты вот твоя история, ты, у тебя философия – единственный ребенок в семье. Поэтому, конечно, когда пришел ребенок, и ему начинают давать много любви, это естественно, ну, я сейчас скажу одно «но», то ты воспринимаешь это как конкуренцию вот, со вторым братом. А с третьим, когда им, тебе было 17 лет, у тебя уже был детородный возраст, и поэтому ты такая... Бля, я Бля, я риги... учиться в город. Везде, в да, и у тебя и такая... даже видел, как он, я, там, домой, угу. я, я, как он да. Но мы с ним очень хорошо общаемся. Он меня понимает, он как бы, ну, прям, сам Это сам абсолютно объяснимая с точки зрения психологических механизмов истории. Что касается, сколько детей в семье. С точки зрения религии, Осознанно, сейчас, осознанно рожать столько детей, сколько ты можешь дать равноценную любовь. То есть мать и отец не просто должны бездумно сношаться, а должны действительно понимать, мы этого ребенка вы, выведем не с точки зрения финансов. Да? Вы замечали, что есть такой парадокс? Есть дети из очень богатых семей, очень несчастные, и есть дети из бедных семей, очень счастливые, которые в жизни добились быстро быстрее всего. Вот. Потому что не материя дает нам вот эту силу, которая позволяет и материю потерять легко тоже, да? Это дает вот как раз внутренний дух, сила нашей внутренней структуры. Вот, а поэтому, да, действительно сказано, что если вы чувствуете, что у вас не хватает ресурса вот первому ребенку еще добавить, ну и второго, да, вырастет, потому что маленький ребенок, он зависит, вот, Ветка, которая вот здесь, да, она всегда будет тоньше. В природе все показано, ребята. Я просто сажаю растения, там, ну, мой, мой, мой жизненный путь. Я через природу все вижу. Как в компании поступить, как с мамой поговорить, как, какую вещь купить и так далее. Куда деньги вложить? Все вижу через растения. Вот. У Кто-то через математику это видит. Кто-то через спорт это видит. Мы все по-разному считываем мир. Да, все дороги ведут в Рим. Они могут быть про религию, про белогонки и так далее. Неважно, как вы читаете этот мир. У вас точно есть какая-то сильная часть. И вот эта часть, она всегда будет меньше, чем вот эта часть. И вот здесь охват всегда будет большой. И если дерево прошло полный рост, хороший рост, то вот эта система примерно будет равна вот этой системе. Но вы, я не знаю, ну, ну, насколько, сообщество деревьев разбирается. У них вот здесь есть сообщество. Потому что рядом растут еще деревья. Вот здесь растут еще. И у них есть прям снимки эти в интернете. Такая голубая такая нейросеть. Как деревья взаимодействуют друг с другом в лесу. В лес это единая семья. Это как грибница у греб. Ну да. да, да У да, нас да, был очень... Да. Он есть, слава богу. Вопрос такой про медитацию, вот а, проблематика с отключением мозга постоянно, то есть, вот, как с этим, с этим делать? Не отключается? Не отключается. Вот видите, вы говорите, мозг все делает мозг, а такая гигантская э, как бы культура буддизма, которая говорит, ребят, давайте попробуем отключить мозг, да, и процессы пойдут. И известно, что мировые лидеры медитируют, они стараются действительно выключить аналитический центр, на что опирается аналитика? На Big да? на те данные, которые у нас есть, да? Мы их откуда взяли? Из прошлого опыта, да? Мир меняется? Меняется. Значит, опыт может быть новым, да? Но мы не можем со старым со старой женой пойти в новый брак. Либо это убьет, либо это может. Ну, в религиозных конфессиях, это тоже, кстати, история спорная, есть прекрасная легенда про царя, который отправил воинов на войну, к нему пришли отцы, разгневанные дочерей, и сказали, ты лучших мужей отправил на войну, кто теперь наших дочерей возьмет в жены, мы не сможем их содержать. Он сказал, те дочери, которые не выйдут замуж, и мужья, которых не вернутся с войны, будут жить в моем дворце, потому что я, как да, голубая кровь, несу ответственность за всех, кто в моём государстве есть. Это тоже легенда. Мы можем верить, можем не. Можем верить в то, что женщина – это просто продукт потребления. И поэтому э, не жалко в горе иметь внук. Но это э, даже в восточных есть прекрасный сериал, он по цитой рама называется, он по, э, по крешнаитскому ве, ве, верованию и рама считается проявлением Бога на земле. То есть это Бог решил спуститься на землю для того, чтобы здесь сделать разные там, перетрубации. И он сказал, что у меня всю жизнь будет единственная жена, это сита. Хотя в их религии абсолютно нормально иметь 10 Абсолютно нормально. И вот действительно считается, что в высших э, кругах, да, в высоком свете, там, где люди там, ходят на приемы к королям и королевам, и действительно у них течет вот эта голубая чистая кровь, они очень следят за чистотой энергии в семье. Они никогда не будут рештовать чужие женщины. Они знают, что у них в доме мужчины такого ранга, ну и женщины тем более такого ранга, они знают, что у них дома свое сокровище, своя невероятная энергетика, которую нельзя нарушить. Это действительно считается грязью, да, бастарды. Вот эта история, она отсюда. Потому что чистая кровь, если она чистая, то очень первенцы от когда девственная женщина, мужчина, они соединяются. И их первенцы считаются невероятно сильными детьми, покорителями мира сего. Это так, у них энергетика просто чистая. Это ну, просто сила, заложенная природой. Вы знаете, бывает вот два семечка посадишь, и одно такое в одних и тех же обстоятельствах. И одно такое, М -м -м -м", а второе такое. Вот. потенциал, он заложен от разных вещей. Да. Все, у нас закончилось время. Есть еще какие-то вопросы, кто Конечно. хотел бы задать? Ну, как себя в ресурсном состоянии возвращаетесь из мира. Правильно это понимаете? Да, вот здесь совсем кажется, что руководство ресурсов... Интересовается, что это есть правильный. правильный образ жизни. А, то, что, что я, вам я да, то, что скажу вам я, работает для меня, допустим. Да? Допустим, мне просто жить аскетично. У меня даже по химическим дизайну еда простая должна быть. Я не должна смешивать еду. И в детстве, если честно, у меня был конфликт с бабушкой, которая в поствоенном периоде душенку да, с картошкой мешала в большом чане, туда же э, свеклу, туда же помидор, туда же палец деда, туда же... Ну, все, понимаете, да? И это вот жир-жир-жир. И э, бабушка для меня постоянно сидела и ждала, пока я съела там, тарелку супа, где жир всплывает. А я... Чтобы вы понимали, отдельно помидоры ела, отдельно огурец. Иначе для меня это было как то грязные сношения, непонятно для меня, вообще не сочетаемые. А потом выяснилось, что помидоры вообще как-то ягоды. И они реально несовместимы по пищеварительной цепочке. Потом, вот сейчас, в 33 года, мне друг сказал, Катя, ты прочитал, что по дизайну тебе надо кушать пищу последовательно и не смешивать. И очень простую. А мои друзья всегда мне говорили, ну да ты что, на одной картошке-то не проживешь? А сейчас мне мой нутрицовый говорит, говорит, Трошка суперфуд. То есть, вы говорите, да, то есть, вопрос... Да, с... да, да, я поэтому себя. я говорю, что для вас, вы просто читайте, слушайте, что вам откликается, пробуйте. Я всегда за то, чтобы честно работать со специалистами. Я не просто так пошла к своей подруге, да, она очень круто в этом разбирается. Она мне сразу сказала, что, где я могу усилить. Вот то, что у вас хорошо и так получается, усиляйте. Усиливайте. Усиливайте. Усиливайте. Если вы классно танцуете, пойдите подучитесь еще потанцевать у другого человека, который, может, профессиональнее это делает. Не надо идти вам, э, не знаю, учиться на флориста, если вы там 20 тканей можете соединить, но классно танцуете. Зачем? Но про твой вопрос. Я всем советую кунфу посмотреть, честно. Это философия в мультипликации. Вот сначала он о -о -о. идет через сопротивление, да, его куда-то зовет голос, он идет через сопротивление идет. Это то, о чем ты спрашивала про развитие. Ты, ты. Про ежедневные практики, то я спрашивал. Помимо медитации, почему ты еще? Напишу. Да, я поняла. Оля да, ты, ты спрашивала. Ты спрашивал, да, про развитие? что типа как понять, если мне тяжело, это... мне туда надо идти и развиваться? А, нет. Ты... Саша, Саша, я сказала, что, что я с поняла. Вот, смотрите, сначала на низком уровне он идет через сопротивление, потому что низкий уровень, выход с зоны комфорта, он всегда болезненный. Мы привыкли, привыкли в это. Мы уже наслаждаемся своими печальными. Мы видим, что другие живут классные, нам завидные, поэтому нам тоже больно. Нам везде больно, и мы, коп в один момент оттуда вылетаем. А потом э, у него идет, ну, посмотрите, там прям трансформация. Но В последней серии мастер Шифовым очень четко говорит, что когда мы... Э, мы действительно познаем себя не тогда, когда мы делаем только то, что у нас хорошо получается, но когда мы еще и прорабатываем то, что у нас плохо получается. Да? Шагнуть за свои пределы можно, проработав то, что у тебя еще и плохо. Вот это универсальный человек, он круглый. Он не, не такой, как я, этот Apple, да? Ягодка. Он ягод. Вот. Но это уже другой уровень. Мастера идут через боль, это правда, это правда, но у них другая философия. Они уже понимают, что тело да, и желание тела – это не единственное, что у нас есть. Есть что-то за этим большое, да, что тоже можно прокачать, и тогда и тело будет неуязвимо, и дух. Вот. А... <смех> да. Я благодарю вас, что вы пришли. Мы здорово поговорили про благодарность. Наверное, мы затронем еще раз эту тему. <смех> да, спасибо, <смех> ребята. огромное. <Спасибо смех> <большое. смех>